Мини Сёмка, Семкин друг а? Где Семкин друг? А, вон Сёмкина подруга Её как зовут? Утя Утя? Да, видит. А он, наверное, Сандро? Утя, Утя, Утя, Утя Скоро мы тебя отпустим. Ты главное это. Приспособься. Все, ма, все, ма, все, ма, все, ма, все,